Друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь в парке, мы в этом парке уже были, я вам показывала в предыдущих видео, это там, где нас не пустили пять человек на лодку, и мы в итоге ушли, Нам не, у нас не получилось поплавать, но папа пообещал детям, что обязательно, обязательно с ними покатается еще на лодочке, и мы сегодня вот приехали в этот парк. И я буду их ждать здесь на берегу, а они в мужской компании поплывут, попутешествуют, обязательно приплывут ко мне, помашут мне ручкой. Ну, в общем, все, билетики уже куплены. Сейчас э, тренировка заканчивается, здесь дети тренируются на, э, типа, как байдарке или каноэ, или, не знаю, в общем, надо стоять и веслами... Гребстист, я не знаю, как это называется. У них сейчас тренировка заканчивается, и потом уже можно будет на лодках плавать. Ну, а я думаю, с вами поболтаю немножко. И хочу поговорить на тему школы. Как раз уже подходит к концу учебный год, 24 -го числа будет последний день. Мы отходили ровно два месяца, даже чуть-чуть больше. И что я вам хочу рассказать за школу. Я довольна школой, ну, по крайней мере, если говорить за наш класс, конкретно наш класс, я очень довольна учителем. У нас несколько учителей, не один, есть классный руководитель, вот молодая девочка Сильвия, очень располагающая к себе такая позитивная, дети прям бегут, у нас несколько раз ее не было, и заменяли другие учителя, Марк реально плакал, он говорит, я не хочу идти в школу, я настолько вот люблю, усилию, настолько привык к ней, но она такая вот за счет того, что молодая, видно, дети чувствуют вот эту открытость, потому что очень много их взрослых учителей, ну, вот как-то у детей моих... В принципе, складывается отношения с учителями больше с молодыми. Но я, по крайней мере, так замечаю. У нас учитель по-английскому очень молодая, у нас в детском садике были молодые педагоги, как-то так складывалось. Ну, видно, я мыслями это желаю и притягиваю таких к себе. Вот, и здесь также притянула. Смотрите, как интересно здесь. Вот они в первом классе. Да, кстати, школа, как я выяснила, с математическим уклоном. Я сначала не могла понять, они мне все время носят примеры, примеры, примеры, примеры. И причем уже такие трехзначные цифры, они прибавляют, отнимают. Неделю назад Ренат пришел мне. Ну, у Рената вообще мозг такой, он быстро запоминает. Все, Марк немножко такой, он в облаках. Хотя он тоже такой старается догонять. Но у Рената все очень легко идет. И он давал мне таблицу умножения там на два, на три уже по-испански прям проговаривает, а я такая думаю, что он постоянно математика? я говорю, у вас кроме математики есть какие-то еще занятия? Говорят, ну да, мы там иногда диктанты пишем какие-то, рисуем, а так все время математиком, ну и английский тоже, но английский у них в принципе и так, и так с ними учителя говорят и по-испански, и по-английски. Оказывается, у них школа с математическим уклоном. У них даже на входе в школу висит такая табличка: что с математическим уклоном. Мне это нравится. Честно говоря, я математику сама я не любила в школе, но я считаю, что математику нужно знать. Хоть сейчас есть и калькуляторы, и всевозможные гаджеты, и, наверное, мы не особо нуждаемся в том, чтобы считать там столбик или еще как-то, вот, но математика, я думаю, что она все-таки как-то, знаете, развивает мозг, ты начинаешь больше думать как-то, вот оно, короче говоря, это хорошая тренировка для мозгов, вот, поэтому пусть тренируются. Мои дети, они очень чувствительны к любой обстановке, если обстановка некомфортная, то все, их просто не затянешь, в школу, в тот же кружок эту компанию, вот им должно быть комфортно, и на удивление здесь им комфортно, я прихожу, не всегда они, вот не всегда Марк идет с радостью в школу, потому что он не любит просыпаться утром, ему тяжело вставать, это напрягает, Ренат нормально бежит, но когда я забираю их обратно, то это счастливые дети, и мне кажется, им даже и мало этого времени в школе, школа начинается с 9, заканчивается в два часа мы забираем, и последние две недели мы забирали их в час дня, потому что перевели как бы на летнее время. Вот Что мне нравится вот в математике, интересно, что у них тетрадки, тетрад, как таковых тетрадей нет, есть листы бумаги, а 4 на этих листах они пишут примеры, и все это в столбик, все. Строчки вообще у них нет, они не знают, что такое строчка. Я, кстати, вот здесь прикреплю, покажу вам, как это выглядит. У них есть урок музыки, и очень необычный урок музыки. Я вот вспоминаю свои уроки музыки. Ну, во-первых, у нас, по-моему, урок музыки начался уже в такой более взрослой школе, по-моему, там, когда... Хотя я не помню, я могу ошибаться. Но здесь ребенок приносит тетрадку с нотами, они учат ноты. И для меня это откровение, потому что... Я не помню, чтобы я ноту учила, я кроме скрипичного ключа ничего больше не знаю. А они пишут, вот нота соль, на какой должна быть полосочки, потом следующая нота тоже на какой полосочке. У них есть уроки танцев, но это я так понимаю, это тоже относится к уроку музыки, потому что они танцуют иногда там какие-то, ну как мне показывал Марк, что-то похожее на вальс, но не вальс, это видно их свой какой-то местный танец. Помимо их классного руководителя, у них есть еще учителя, которые приходят по другим предметам, с ними занимаются. Учитель математики, это вообще прекрасный парень, симпатичный, молодой, ему от силы, наверное, ну, до 35 лет, это точно. Я его все время вижу, он выводит, у него есть свой класс, тоже таких же малышей, параллельный класс. Он каждый день преподает у них математику. Также отдельно есть учитель по э, испанскому языку. Это как у нас русский язык, литература, вот так и у них. Но они, кстати, вот об этом учителя не очень хорошо отзываются. Если они говорят, математика нам очень нравится, потому что такой веселый учитель, и он всегда там э, подшучивает с ними, им это нравится. Это, знаете, такой в игровой форме. А учитель по испанскому языку это, кстати, не классный их руководитель, это вот тоже приходящая женщина, она взрослая, и вот немножко видно, есть такая зажатость у них, и поэтому я думаю, ну по этой причине, наверное, не нравится. Я у них спрашиваю, что понимаете, они говорят, ну что-то там рассказывают, ну я понимаю, что они ничего не понимают, но мне нравится, что это их не напрягает, это самое главное, потому что я переживала, что будет, знаете, вот этот такой переломный барьер, когда... Ну вот как мы вначале только приехали, мы гуляли в парке, и гуляли испанские дети, и испанские дети их звали к себе играть, а они такие вдвоем немножко замкнулись, такие начали сторониться, я говорю, чего вы не идете? Ну о чем мы будем говорить, мы не знаем совершенно языка и как, как мы с ним будем играть? И вот это был такой сложный барьер, когда я понимала, что ну, вот это проблема на данном этапе, когда хочется к своим сверстникам, есть вот эта вот зажатость. Но когда они пошли в школу, все это сразу растворилось, и ничего похожего нет, потому что вот мы каждый день, когда забираем их со школы, мы приходим на детскую площадку, на детской площадке они бегают со всеми детьми, нормально дети к ним там что-то обращаются говорят может какие-то фразы у них вылетает я останавливаю и говорю что это такое что вы сказали переведите я кстати начала благодаря им тоже учить испанский я начала записывать эти фразы которые они приносят со школы и так начала учить язык потому что эти фразы они ценные то устойчивые выражения которые используют испанцы это чисто такое вот в игре на подсознание откладывается и это кстати очень круто и я вот переживаю, мы два с половиной месяца будем гулять, не знаю. Ладно, что-нибудь придумаем. Что мне еще нравится? Мне нравится, что у них очень много свободы в школе, это видно. Дети ведут себя, как хотят. В каком плане? Вот они захотели, они там мультик смотрят очень часто в школе. Потом я у них спрашиваю, как вы в туалет ходите? Или как? Как? Как, говорю, у вас это происходит. Вы броситесь? Они говорят, нет, не просимся. Кто хочет, тот выходит. Никто ничего не говорит. Учителю просто пошли, пошли. Понятно, что в туалет идешь. Ну, это круто. Я, кстати, очень хотела. Вот так. Я знаю, что в американских школах такое есть, что детям на расслабоне, что не нужно просить. Я всегда задавалась сама этим вопросом, ну как, вот то, что... Это как, знаете, попросить, попросить, попроситься в туалет, это как попроситься, можно я там чихну или можно я зевну. Это естественный процесс. И мне кажется, вот с этого начинается какое-то унижение уже человеческое. Как мои грибут, показываю. Как папа гребет хорошо. Все, приплыли, ребята мои. Боже мой, красота какая. Да, ну как прилезу? Нет, нельзя. Супер, я бы, конечно, сюда поместилась. Ну, правила есть правила. Да говорю, поместилась бы, но правила есть правила. Ну давай, так по кругу их проехать. Давай, класс. Давайте, хорошего плавания вам. Домашнее задание не задают. Я уже много раз спрашивала. Она, в принципе, как и у нас. У нас же тоже новая реформа, по новой реформе. Там вроде, по-моему, и... Второй класс тоже без домашнего задания, я могу ошибаться, но вроде так. Мне нравится, что они очень много рисуют, они каждый день приносят рисунки. Как вот говорит Марк, а Марк у меня помешан на рисовании, он хронически может рисовать, Ренат нет, не любит. Он говорит, что много раз учительница подходила и спрашивала, чему хочешь ты научиться, Марк, чему хочешь ты научиться, Ренат? Ренат сказал, я хочу научиться считать до на испанском. И что вы думаете, он мне через два дня приходит, и вот это начинает не считать на испанском. Я даже еще не считаю на испанском. Но я уже выучила. Благодаря Ренату я уже выучила, потому что мне стыдно стало, что я не знаю. А Марк сказал, я хочу научиться красиво рисовать. И к Ренату пришел учитель по математике, он отдельно с ним занимался. А Марк с Марком рисовала, не знаю кто, или классный руководитель, я, кстати, не уточнила, но он поприносил мне столько рисунков, я говорю, а куда вы эти рисунки вообще деваете? Ну потому что они приносят мне, говорят, мама это тебе, а мы еще там много всего рисовали, я говорю, а то, что вы рисовали, где это? А они говорят, у нас в классе осталось. Я говорю, куда вы их там? У них, кстати, парты, в парты они складывают все свои задания, которые они делают в течение урока. Ну, я не знаю, они домой не приносят. Я их уже начала просить, говорю, приносите, чтобы мама хотя бы смотрела. И они вот это несколько раз приносили, а так говорят, что дети все стоят в тумбочке там под парты у них хранится это все. И все рисунки, они говорят, мы вывешиваем, у нас все стены завешаны нашими рисунками, и я в это могу поверить, потому что когда заходишь в саму школу, хотя в школу родители не пускают, но когда мы там документы приносили, мы заходили, то школа прям вся... Такой дух в школе, поделок детских, вот знаете, все сделано своими руками. Какие-то картины это нарисованы детьми, какие-то скульптуры, какие-то там э -э, выставки у них, ну вот очень интересно, какие-то планеты висят, шары, это все делали дети, и вся школа вот прямо она натыкана тем, что делают дети сами вручную. Вот, я у них спрашиваю, говорю, как вы сидите, у вас там свои парты, вы там рядышком с Ренатом, друг с дружкой, вернее, сидите. Они говорят, ну, мы сидим, где хотим. Я говорю, как это сидите? Я говорю, так все дети. Они говорят, ну да, у нас длинные столы на 6 человек у них, вот так столы, по-моему, на 6 человек. Но они говорят, мы сидим, где хотим. Часто мы рисуем на полу или часто мы делаем, выполняем задания, если так удобнее на полу. Я говорю, вам никто ничего не говорит? Нет, никто ничего говорит. Говорю, а если кушать вам захотелось там на уроке или еще что-то? Ну, можно достать, скушать яблоко, никто тоже ничего не скажет. Вот, вроде для нашего менталитета это странно немножко, но я читала об этом. Я читала, что в школах Америки такое есть, и мне всегда это очень нравилось. И вот здесь дети попали тоже в подобную среду, и я вижу, что но это их раскрепощает, это их не напрягает наоборот, а наоборот они себя чувствуют очень свободно, вот свободно даже в коллективе, с которым они так общаются, можно сказать, ментально пока что, но уже есть друзья, уже есть подружки, вот они очень хорошо сдружились с мальчиком, они его, ой, я имя его не запомнила, сложное имя, такой темнокожий мальчик, боже, ну тут, кстати, такие красивые дети темнокожие, это просто что-то невероятное, это смотришь, и хочется прям портрет нарисовать, вот они сдружились с этим мальчишкой, банкомат они его называют, потому что они с ним там деньгами играются, кстати, сейчас деньги расскажу, и у них есть девочка Фатима, красивая, все, и такая, знаете, активистка из девочек, активистка, она прямо оберегает Марка и Рината, всегда им говорит, так, Марк, Рената, я там что-то, ну, на своем, я говорю, что она хотела? Вот она хотела, не забыл я там то-то, то-то, то-то взять. И такая смотрю, там кто-то из девочек там что-то подбежал, их толкнул, она защищает их, ну, вот как-то так она к ним прониклась, видно, и они все время, ну, не все время, но чаще всего вот с ней, с этим мальчиком, и там какие-то танцы были, танцевали, вот Ренат танцевал с Фатимой, а Марк почему-то танцевал с учителем, я не знаю, что это было. Я смотрю, они месяц проучились, и потом я у них достаю в кармане, достаю из рюкзака деньги, ну, деньги нарисованные, такие плотные в виде обычных бумажных купюр и в виде монеток, обычные евро. Я говорю, где вы взяли? Они говорят, что у нас на уроке математики наш учитель, учитель по математике принес деньги, раздал всем, изучали на какой купюре, сколько евро. И потом мы играли в магазин, мы приходили там мы продавали, давали сдачу, ну, в общем, вот так. И они вот каждый день там в течение там, двух недель, я смотрю, у них эти деньги, то, то больше их появляется, то меньше. Я говорю, где вы их берете? И говорят, ну как, где мы же играем на уроке математики, кто-то больше выменивает себе, кто-то меньше. Вот и говорит ей Маргарита, я сегодня много денег заработал, там вот что-то они делали. Мне это очень понравилось. Их учат. Вроде как простым вещам, но это те вещи, которые, о которых мне рассказывают у нас в школе, это точно я знаю. А здесь вот им дали фактически живые деньги и рассказывают, как ими пользоваться, сколько сдачи нужно дать, как выглядит та или иная купюра, те же центы тоже. И я вам хочу сказать, это на ребят произвело такой фурор, это такая была какая-то перезагрузка, что ли, переоценка, они вот после этого урока математики, когда им всем раздали деньги, мне кажется, они начали понимать ценность деньгам. Ну, по крайней мере, я просто увидела такой колоссальный прогресс. Сережа, когда купил им черешню, они сказали, мама, можно же больше заработать и купить нам еще больше черешни. Я говорю, в смысле, ну можно заработать. Да, Я говорю, папа заработает, купит вам потом еще. Нет, говорит, мы сами заработаем. Я говорю, как? А ты можешь нам дать пластиковый стаканчик? Я говорю, хорошо, берите. Я дала им пластиковый стаканчик. Они сложили черешню в пластиковые стаканчики и пошли продавать. Пошли продавать по территории отеля и приходят минут пятнадцать, наверное. Они приходят и показывают мне, вот так звенят монетами, звенят центами и говорят, смотри, ну понятно, там разные центы были, 5 центов, 10, 20, Ренат, по-моему, евро даже принес. В общем, они начали раскладывать черешню по стаканчикам и продавать за деньги. И я понимаю, что это благодаря уроку математики. То есть настолько их вдохновил учитель, что они к деньгам начали немножко по-другому относиться. До этого они деньгами просто играли, они не понимали ценности, а тут почувствовали. И потом то же самое было, мы покупали там зефир, маршмело. они тоже так ходили, предлагали детям, приходили с деньгами. На каком-то этапе я понимаю, стоп-стоп-стоп, я Серёже говорю, Серёжа, не придут ли родители этих детей потом жаловаться на нас, что у нас тут дети занимаются ну, такими вещами, я говорю, может быть, родителям не понравится, это. ну, Серёжа пока не приходят, поэтому пусть ребята сами решают, что они там делают, что они продают, что, кто, что у них покупают, вот поделилась с вами интересными моментами из жизни. А сегодня забирала я детей. Мне вот вручили буклетик, там где было написано, что в пятницу 24 будет праздник воды, вот что нужно с собой взять. И тоже пообщались с учителем через переводчик. Она говорит, что дети же заканчивают школу, будут выдаваться что-то, ну как я поняла, это так коряво все это переводилось, что-то подобно аттестату, она говорит, но так как вы пришли уже под конец учебного года и детям не владеют теми знаниями, которыми должны владеть, говорит, вы на оценке не обращайте внимания, ну, не на оценки, на результат или как на... как же она сказала это слово правильно, Вылетела с головы. Ну, она говорит, это будет некорректная оценка, некорректное оценивание ваших детей, поэтому не обращайте на это внимания. Ну, я так понимаю, что мы просто как бы заканчиваем первый класс, и по результату первого класса мы двошники. Ну, наверное, мне так кажется, но я так поняла. Не было, конечно, таких прямых слов, но я так для себя поняла. Вот. И очень много мы с мамами разговаривали, у которых дети ходят в другие школы, и мамы говорили, что у них в школах, если ребенок не сдает те контрольные, эти экзамены, у них тут есть да, тест, в общем, они там что-то сдают еще, то они его не переведут в другой класс, и они останутся повторно проходить программу, которую вот должны с начала года были проходить, изучать то у нас, я уточнила, у Сильвии, классного руководителя, говорю, что дети, они остаются на второй год и опять снова идут в первый класс, либо они с этими детками приходят уже во второй класс. Она говорит, нет, уже во второй класс, конечно, никуда они ни на какой второй год они не остаются, потому что по возрасту они должны быть во втором классе. Вот так. Так что два месяца, два с половиной мы гуляем это 24 или 21 сентября начинается учебный год. Вот так. А, и кстати, с 21... Вот сегодня я снимаю. Сегодня 21 июня. И сегодня, сегодня солнцестояние. И сегодня еще официально лето наступает. Ну да, у них, по-моему, 21 числа наступает лето. 21 или 24. 21, по-моему, 21 июня у них... Лето, А до этого была весна. Вот видите, не так немножко, как у нас. У нас с первого числа исчисляется это, а у них с 21 -го. Так что, да здравствует лето! Гуляем! У нас наконец-то спала жара, Ведь были две недели. Передавали аномальную жару, доходила до 42 градусов, очень тяжело, и сейчас так комфортно. Я никогда не думала, что я буду радоваться 30 градусам и буду кайфовать, и для меня 30 градусов, это реально прохлада. Вот, вот сейчас, ну, здесь как-то не ощущается 30 градусов так, как у нас. Тут ветер постоянно, видно из-за того, что мы высоко, тут горы, и часто горный ветер. И очень-очень комфортно, но когда было 40, это вешаться можно было. Все, друзья, мои уже скоро... Ого, мои далеко. Сейчас я вам немножко еще поснимаю, буду я заканчивать, посижу, полюбуюсь красотой. Мне очень нравится этот парк, очень нравится это место. Далековато от нас, мы ехали сюда полчаса, но оно того стоит. Здесь можно целый день провести, просто смотря в одну точку. Спасибо, что были с нами, всех люблю, целую, пока, до скорой встречи, скоро увидимся. И фонтан включили. О, наверное, мои поплыли к фонтану, вообще их не вижу, честно говоря. А, все, вот, вижу, сейчас попробую увеличить. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот,